Это ты, принцесса? Возможно. Точно? Поцелуй меня, поцелуй меня, поцелуй, поцелуй! А -а -а -а. Раз прекрасный принц вернулся. Слушаю. Твой выход. Мы будем тебя прослушивать все время. Каслоу – преступник. Но он также информатор Федерального бюро расследования. Есть покупатели. Я возьму весь товар. Ты коп? Если они просякнут, что ты коп, ты труп, понял? У тебя есть один шанс. Я дам тебе пару секунд. Все с места! Полиция Нью-Йорка! Руки вверх! Это опасный бизнес. Говорят, тебе в рожу пушкой тыкали. Теперь ты не в оплатном долгу. Сколько стоит твоя жизнь? Нарушишь условно досрочно. Вернуться в тюрьму? Если кто и может протащить туда наркоту, то это ты. Что делать? Все идет по плану. Если мы докажем, что фентанил распространяется в государственной тюрьме, то генералу конец. Это твой шанс обрести свободу. Если попадешь туда, уже не вернешься. Я расследую убийство близкого друга. Этот детектив не должен узнать, что информатор ФБР причастен к смерти его друга. Вы хотите потягаться с крупнейшим полицейским департаментом в мире? Да не вопрос. Какой план? Слить его. Его же семья. Я лично обещала ему. У меня нет детей, потому что дети – это слабость. Папа, вернись. Мне страшно. Я иду, малышка. Я палач. И только что накинул петлю тебя на шею. Я не вернусь. Хана тебе! сюрприз